Австралия. Книга из серии «Вокруг света». Отправляйся в незабываемое путешествие по Австралии. Познакомься с австралийскими аборигенами и удивительными животными. Кенгуру, каала, утконосом. А в пути ты сможешь послушать веселую песенку об Австралии, голоса зверей, птиц и другие звуки.